Почему ты молчишь? Может быть, чтобы сразу не сдаться? Или лишь от того, что удобнее просто молчать, Чтобы слов не искать, Не страдать, не тонуть, не теряться, Чтоб душой не гореть. Чтобы сердцем не вдруг остывать. Отчего ты молчишь? Неужели молчание зла? Да не верь. Это плен. Это сдавленный трепет души. Не блеснуть в темноте, не сверкнуть древней сталью булата. Если можешь, пойми и молчать предо мной, не спеши.